Важное объявление, дисклеймер прежде, перед лекцией, я не собираюсь переубеждать кого-то в его убеждениях. Нельзя переубедить гомеопата в том, что гомеопатия не работает. Нельзя переубедить ВИЧ-диссидента в том, что ВИЧ вызывает СПИД. Нельзя переубедить антипрививочника в том, что прививки работают и нужны. Люди, стойкие в своих убеждениях, скорее всего, выйдут из лекции и будут плеваться, А ничего нового. Я выбрала эту тему по двум причинам. Во-первых, очень мало нормальной, хорошо поданной информации в Интернете, в частности, я буду чуть попозже об этом говорить, и большое количество людей сомневаются, они не могут принять какую-то сторону. Да, хорошо это, нет, это плохо. Именно для них в первую очередь, для тех, кому не хватает инфы, моя лекция сегодня. Во-вторых, нужно развенчивать мракобесие. Я говорю это на каждой лекции. Нужно меньше ереси. Чем меньше будет ереси, тем меньше будет сомнений в своем решении. Я надеюсь, что сегодняшняя лекция поможет вам выбрать. Сделать правильный выбор. А, окей. А, мы разберемся сейчас, что такое вакцинация, но перед этим за последние сто лет медицина шагнула вперед больше, чем за всю историю человечества, в принципе. А, и раньше инфекционные заболевания, они были основной причиной смертности в мире вообще. И из-за того, что они перестали быть основной причиной смертности, мы должны сказать спасибо двум вещам, это вакцинация и антибиотики. То есть, вакцинируя людей, они не заболевают, а если они все-таки заболели, у нас уже есть чем их лечить. Желтый график демонстрирует нам резкое снижение смертности от инфекционных заболеваний в США. Я думаю, что это можно переносить на весь мир. Вот. А э, вот эта вспышка – это э, смертность от испанки. А, вот, собственно, все дальше все равно пошло на спад. Вот. А синенький график – это, э, наоборот, увеличение продолжительности жизни. Качество жизни наше улучшается. Вот. А, окей. Вакцинация. Введение антигенов возбудителя какого-либо заболевания с целью вызова иммунитета к данному заболеванию. Что такое антиген? Что такое иммунитет? И вообще, что там происходит? Мы разберемся чуть-чуть попозже, а сначала немножко истории. В древние времена существовала такая процедура, еще в древней Китае, в древней Африке, которая называлась инокуляция. Больных натуральной оспой, вот так они выглядели, но легкой ее формой, им прокалывали вот эти пузырьки, которые возникали у них на коже, и царапали кожу других людей. Был эффект, действительно часть людей не заболевала, но около 30% получали полноценную нормальную натуральную оспу, Такую, и умирали от нее. То есть. Эффект был, но все равно 30% смертности это достаточно много, я считаю. Вот. Э, интересный факт также тот, что вот эта фотография это девочка из Бангладеша. Фотография 1973 года. В 1977 году ВОЗ объявил Бангладеш свободной от натуральной оспы. А в 1978-м, собственно, всю планету. Сейчас натуральной оспы нет в мире, циркулирующей. Она есть только в лаборатории. В Англии существовало наблюдение, что доядки, которые переболели коровьей оспой, которая не была опасной для человека, никогда не заболевали оспой натуральной, которая, собственно, вызывает тяжелые осложнения и смерть. Вот так они заражались. И в конце 18 века Эдвард Энтони Дженнер решил изучить данный феномен, и после 25 лет наблюдений он привил восьмилетнему мальчику Джейксу Фитсу коровью оспу, а через полтора месяца заразила его натуральной оспой, и мальчик не заболел. Подобными примерами он просто не заболел, ну вообще ничего не было. А почему, почему такая реакция? Тут комитет по Процедура э, инокуляции проводилась в Англии даже в то время, то есть Дженнер, он хотел сделать эксперимент на себе, но дело в том, что ему вот эту инокуляцию, про которую говорил, сделали в восьмилетнем возрасте тоже, в детстве. Он не мог поставить эксперимент на себе, Он сделал это маленькому ребенку. Согласие родителей. Вот, как бы проверил эту гипотезу, гипотеза сработала и вот подобными примерами он доказал, что возможно предо предотвратить инфекционное заболевание безопасно и нормально. Вот. Но данный пример плохо работал, потому что он был основан на похожести двух возбудителей, которые имели разную силу. То есть это было просто, если можно так назвать, совпадение. И только через сто лет господин Луи Пастер специально, целенаправленно ослабил болезнетворность микроорганизмов, позволив миру таким образом создать препараты для вакцинации. Также именно Луи Пастеру принадлежит честь то, что он назвал прививки вакцинации, от латинского вакууса это корова. Странно для меня лично странно, что не женеризация в честь жанра, но okay. вот. И также удивительным является тот факт, что в то время, это через сто лет, конец 19 века, когда прививки Луи Пастера от бешенства и от сибирской язвы уже спасали тысячи жизней. Мечников и прочие товарищи, они только начинали открывать работу иммунитета и разбираться, собственно, как это все происходит. То есть вакцинация шла далеко впереди, чем понимание того, как это происходит. А эти марки, от фотографии марок, я ставила специально, обратить внимание на то, что она из двух из двух, Луи Хостер изображен, особенно вот здесь, с борющимся с помощью вакцины с бешеной собакой, он придумал от бешенства. От бешенства лечения до сих пор нет, кроме вакцинации. Вот, Окей, okay. я обещала рассказать, что такое иммунитет антигена. Антигена – это любое белковое, полисахаридное или другое природное вещество, которое является для нашего организма чужеродным. Вот Что наш организм, наша иммунная армия не считает своим? Он глобально делится на два типа. Это врожденный, старое название, не специфический. И адаптивный, старое название, специфически приобретённый. Врожденный и адаптивный, это вот современная терминология. Врожденный иммунитет, он присущ практически всем организмам. Он работает одинаково, он ничего не запоминает, нападает стереотипно на всех подряд. И он есть там даже таких примитивных созданий, как губки, там, грибки. Но если вы не губка, вам этого недостаточно. А на вас будут нападать что-то побольше, покрупнее и нападать регулярно одно и то же, вот, пытаться вас атаковать. Мир достаточно агрессивная среда. Вот. И вот этот вот адаптивный иммунитет, эволюция нам подарила, вот, он бывает естественный и искусственный, а естественный и искусственный в свою очередь бывает активный и пассивный, и тот и тот. И вакцинация – это активный, искусственный, адаптивный иммунитет. Мы Активно, то есть иммунная система реагирует, она работает, но искусственно, то есть мы не даем человеку заболеть, мы вводим искусственно ему возбудителя заболевания. И специфически, потому что мы против конкретного возбудителя вводим вакцину, развиваем человеку иммунитет. Поэтому вакцинация ⁇ это активный искусственный иммунитет. Пассивный иммунитет ⁇ это, например, введение антител, То есть иммунная система не работает, она уже готова. Оружие. А теперь э, неспецифический иммунитет работает приблизительно вот так. Ага. Этот макрофаг гоняется за каким-то диплококом. А вот он его нагоняет, вот он его, не не вот он его не начинает хамать, фокусирует. Сейчас я объясню, зачем я это показываю. Вообще очень милое такое, как мне кажется, видео. Так это добро какое-то несет. Вы представляете, ежедневно тысячи этих клеток за нас с вами бросаются грудью на амбразуру, кидаются на все, что нас атакует, защищают. Ну, как же можно не любить-то эти вещи? Вот. Это не специфический иммунитет. То есть вот... У всех практически организмов стереотипно вот так происходит. Но на этом все не заканчивается. По крайней мере, у нас с вами. Сейчас будет а, для биологов, наверное, минутка идиотизма. Но так как у нас все-таки научно-популярные лекции, я хочу, чтобы не просто вам на пальцах рассказать, что такое вакцинация, а чтобы вы пришли домой и козырнули презентацию антигена. А, в общем, это не то, есть, как для меня сущит, не знаю, может смеяться. А, но, по-моему, забавно. Представьте себе, на кухне сидит макрофаг с т Пьют чай. У них большой дом, там в разных комнатах тоже там макрофаги какие-то. Ну, в общем, сидят они, у них все хорошо. Тут звонок в дверь. Макрофаг подрывается первый. Это не специфический он сразу же встает бежит к двери. т продолжает пить чай. Значит, макрофаг открывает дверь. А пороке стоит какой-нибудь. Ну, что хотите? Стафилокок, Вот такой, эй, стафилокок, как ты посмел, давай наше жилище. Да почему? Начинает с ним в коридоре меситься. А. Теоримфоцит продолжает печать, он не реагирует. Дерутся, они дерутся в коридоре. А, Макрофат у нас хорошая сказка, побеждает. Собственно, в полубессознательном состоянии стафилокок берет зашкибару и кричит из коридора в кухню. Эй, Т-лимфоцит, у нас тут стафилокок". И только тогда Т-лимфоцит, который уже специфический иммунитет, отставляет чашку чая, выходит в коридор, смотрит внимательно и говорит, да, ты прав, это стафилокок". Вот этот процесс, это и есть презентация антибиоза. И здесь это выглядит как... Был же... а, вот. а вот, заходит стафилококк, вот они дерутся, вот он ему показывает, вот он говорит да. Но не на этом все не заканчивается. Этой лимфоциту надо что-то сделать. А Он не знает, один этот стафилокок или они во все окна сразу полезли в этот дом. Он берет телефон и говорит, звонит Б-лимфоциту. Говорит, ребят, у нас тут проблема, у нас тут стафилокок, я не знаю сколько их, я-то его опознал. Я вам его координаты по эмейлу пришлю, как он выглядит, а вы мне пришлите к нему антител, потому что я тут один не справляюсь, и надо его запомнить, вдруг он еще придет через неделю. Болимфоциты говорят, окей, мы получим сейчас твои данные, антител сделаем, только быстро не получится. Нам надо все проверить, все построить, сопоставить, насинтезировать этих антител. Вот. И процесс такой в организме занимает от 3 до 5 дней. И проблема может заключиться в том, что когда бы лимфоциты, которым с района в центр далеко ехать, и вести эти антитела, приедут, дома уже может не быть. Он уже может быть развален, сгоревший, с заваленной крышей. Они просто не успеют спасти несчастный макрофан, это лимфоцит, вместе с их домиком. Именно такие вещи мы предотвращаем, когда вводим людям вакцины. Мы нашей иммунной армии присылаем шифровку с портретом потенциального врага. Смотри, вот так он будет выглядеть. Вот он придет, он обязательно придет, но мы-то тебе разведка отправим. Иммунная система делает все по этой схеме, синтезирует антитела. И когда враг приходит в полной боевой готовности к нашему порогу, иммунной системе уже не нужно 3-5 дней. У них же есть мало того, что шифровка с его портретом, у них есть специализированное, высокоточное и крайне эффективное оружие, которое нужно только собрать. Но это нужно несколько часов. Таким образом, вы даже не узнаете, что, он кто-то пришел в гости, если вы вакцинированы. иммунная система это запомнила. Называется феномен памяти клеточного иммунитета. Такие дела. Что же мы можем вводить? Это все интересно, но что содержится непосредственно внутри той колбы, которая... Вводится куда-то. Вакцины могут быть живыми. Опасное словосочетание никогда не бывает в вакцине живого полноценного возбудителя, потому что он банально может вызвать заболевание. Ситуация бывает разная. Если вакцина живая, эта вакцина обязательно ослабленная. То есть случайно. Надо, спасибо, <свят> я справилась сама. А, живыми вакцинами, но ослабленными, являются такие вакцины, как вакцина от полиомиелита, это те самые розовые капли, которые всем капают в рот, а, также вакцины от кори, свинки, краснухи, туберкулеза, вакцина ПЦЖ, она же по целому, кальмейный Также вакцины могут быть инактивированы. А, это уже мертвые возбудители, вот они вот никак не могут в живого превратиться, соответственно, заболевания тоже вызвать вот не могут. Это вакцины, например, от Люша или от гепатита А. Вот. Также вакцины могут быть субъединичными, это а когда... Мы воз... Я прошу, прощай, не можете <звучит> Могут быть субъединичными, а, и okay. это такой вот возбудитель, порубленный на куски, но тем не менее с антигенами, которые иммунная система опознает тоже эффективно. Есть мнение, я убедительных каких-то вот совсем стопроцентных доказательств, к сожалению, не находила. Может кто-то видел? Подскажите мне, пожалуйста, что живые вакцины самые эффективные, а субъединичные самые неэффективные. То есть, как бы, чем ближе возбудитель к настоящему, тем выше шанс, что иммунная система ответит так, как нужно. Ну, я считаю, что это не очень корректно работает, ведь антигены-то одинаковые. Но при этом живые вакцины являются самыми опасными, потому что живая вакцина она способна вызвать вакцинно-ассоциированное заболевание, например, вакцина, ассоциированная и такие случаи, они обязательно рассматриваются на уровне Министерства здравоохранения конкретной страны, потому что это значит, что или были противопоказания к введению вакцинации, или вакцину плохо хранили, она там мутировала в живого полноценного забудителя. Также вакцины бывают рекомбинантные, это генетически переделанные, скажем так, и вакцины, содержащие анотоксины, это, например, от столбняка или от дифтерии, это инактивированные токсины, которые непосредственно вызывают симптомы заболевания. Кому и зачем надо вакцинироваться? Правильный ответ – всем. У меня, у лекторов, у всех присутствующих в этом зале, есть законодательно закрепленное право от государства получить бесплатную вакцину, которая в нашем государстве является обязательными. Вот календарь прививок, который действует с 1 января 2015 года. Плохо видно, сложно, но я хочу обратить ваше внимание не на то, что тут написано, а его можно найти в интернете. Во-первых, два момента. Обратите внимание, с самого первого дня рождения и начиная с 16 лет, каждые 10 лет мы практически всю жизнь вакцинируемся. Это как бы напряжно, на самом деле довольно-таки, но эффективность превыше всего. А, Во-вторых, вот этот списочек внизу, это вакцины, рекомендованные дополнительно. То есть вот то, что в календаре, это не все вакцины, которые существуют в мире. Просто это те вакцины, на которые наше государство хотело денег. Они их закупили и могут себе позволить вакцинировать все свои населения по календарю, которые должны быть вакцинированы. А вот это вы можете купить дополнительно, если оно есть в вашей стране, и привить себя, пожалуйста, не существует. Вот. На самом деле, надо не быть здоровым каждому отдельно, это вот страшный разрыв шаблона. Вакцинация делается государством для нас не для того, чтобы там я или еще кто-то другой не заболел, вот конкретный человек, а для создания коллективного иммунитета. Что это значит? Это значит, что чем больше в обществе не привитых, привитых людей, получивших вакцинацию, тем меньше шансов у непривитых заболеть, потому что им банально неоткуда взять возбудительное заболевание. Мы не можем обеспечить вакцинацией 100% детей, потому что всегда будут какие-то противопоказания. Вот 100 из 100, чтобы обеспечить. Но при этом, чем больше процент привитых в обществе, тем меньше у этих детей или взрослых, которым не так повезло со здоровьем, и у них есть какие-то противопоказания к вакцинации, шансов заболеть. Прививаясь, вы защищаете не только себя любимого, но и тех, кто, кому меньше повезло. Вот эти дети, они в детском саду смотрят с радостью на своего непривитого друга, потому что они-то привиты и знают, что он не заболеет, общаясь с ним. Точно так же соседи на лестничной клетке защищают непривитого соседа. В детском саду дети защищают непривитого ребенка в школе, в институте. Именно в коллективном иммунитете суть вакцинации вот такой вот а, Но есть противопоказания. Помимо того, что вот мы отталкиваемся от того, что вакцины показаны всем. А если есть противопоказания, мы вакцины не делаем. А противопоказаний реальных намного меньше, чем склонны выписывать педиатры и невропатологи на территории бывшего СНГ. И я перечислю основные, но вы обязательно должны помнить о то, том, что прежде, чем вы решите сделать себе какую-то прививку, вы должны все равно проконсультироваться с следующим врачом. Во-первых, тяжелая реакция или осложнение. Что имеется в виду? Под тяжелой реакцией имеется в виду опухоль, покраснение, отек в месте введения вакцины больше 8 см, подъем температуры больше 40 градусов. Под осложнением имеется в виду развитие анафилактического шока, коллапса. И судорог при нормальной температуре, это важный момент. Если у ребенка судороги при высокой температуре, к сожалению, это происходит. Это довольно нередкое явление у детей судороги при высокой температуре не является противопоказанием для вакцинации. Чем чаще ребенок болеет гриппом, чем чаще у него сопли, тем больше у него нужда в защите. Вот логические совершенно вещи. Это не иммунодефицит. Увеличение тимуса, нормальное состояние для ребенка первого года жизни, это не иммунодефицит. Иммунодефицит ⁇ это врожденные иммунодефициты, это онкологические заболевания, это СПИД. То есть вот это, да, это противопоказание, Четко, иммунитет плохо работает, мы не будем рисковать грипп. Нет, грипп с температурой, да. Следующий вот пункт. Если есть температура, подождите недельку. Сильно переживайте, сделайте анализ крови. Кровь чистая, отлично, можно прививаться. Не надо 4 недели ждать. Беременность, противопоказания для введения живых вакцин. Я перечисляла, полиомиелит, туберкулез, эцетерон. Все остальное, пожалуйста, можем вводить. Аллергии. Такие аллергии, как, например, на белок куриных яиц, они являются э, противопоказанием для вакцинации от гриппа, э, вакцины КПК, которая шифровывается как корь-паратит-краснуха, корь, э, и от вакцины желтой лихорадки, потому что они выращиваются на культуре яичного белка и могут вызвать аллергию. Э, по той же причине противопоказанием для вакцинации от гепатита Б является аллергия на пекарскую дрожжи. Вот. И э, неврологические заболевания с прогрессирующей симптоматикой. ДЦП, эпилепсия – это не противопоказание для вакцинации. Если у вас нормальный врач, он сделает так, что вакцина не вызовет осложнений. Важный момент. После вакцины… Хорошее вакци... под... уточнение. уточнение. Если у вас хороший врач. А, ну, это уже мое задание рассказывать, как надо. А, вот. а, такой момент важный. А вакцина может вызвать реакцию. Это нормально. Понимаете, когда у вас чешется, отекает, краснеет, поднимается температура и даже опухает близлежащий лимфоузел, это не капец, это все хорошо, это иммунная система реагирует, ей не все равно на то, что вы там ввели, не надо бить тревогу, говорит, все капец, у меня реакция на эту вакцину отдельное осложнение, да, да анафилактический шок разобрали, вакцина-ассоциированное заболевание разобрали, пожалуйста, разбираемся. Не верят вам, скрывают, рассказывайте журналистам, но ну, не надо бежать к врачу и говорить, что вот он козел назначил мне вакцину, у меня тут опух палец. Ну, засмотрите, ребенку делают, меряют папу ну, после БЦЖ, вот сюда, которое делают на третьей-пятой день, у ребенка все в порядке. Но красное, но опухшее, это нормально. Моя любимая часть. Антипрививочники. Рулес. А, открытие сделанное моей мамой. вбиваешь, Вот сидит человек дома. И мать. Пишет про прививки. вбивает в Google. Прививка это? Что он видит? Нормально. Да, так. Брызкивать кому не видно. Впрыскивание заразы и яда прямо в кровь здорового человека, минуя природные барьеры и центры распознавания опасности. Последствия вакцинации сказываются всю жизнь. Да, я не болею всю жизнь. Значительно уворачивая и ухудшая ее качество. Общеизвестный миф о пользе прививок имеет общемировой статус. И только второй ссылкой в Википедию. Всем привыкла первой на Википедию. А это какой-то руслекарь-инфо, реклама. Просто понимаете, сразу определение, не ссылка на руслекарь, а вот кусок текста, который первый. И вот сидит человек без медицинского образования, вот такой, не понял, переходит на сайт, а там такие вещи и вот типичные приемы пропаганды, кусочек правды смешанный с огромным количеством вранья, и вот при этом приправленные эмоциями потому что эмоциональный отклик он всегда сильнее каких-то фактов и он такой начинает думать блин что-то наверное скрывает от нас мировое на самом деле вот небезопасность прививок прививка по соотношению вакцинация по соотношению польза риск является одной из самых безопасных манипуляций в мире вообще У вас шанс умереть там после похода к стоматологу намного выше чем после прививки а также Умереть после прививки риск в 3-5 тысяч раз меньше, чем умереть от заболевания, от которого мы не привезли. Кто-то боится в зале умереть от краснухи. А если вы сделаете прививку от краснухи, ваши шансы умереть от нее снизятся на 3 тысячи раз. В 3 тысячи раз. У ну, not bad. Ну, лично моему а, вот. мнению. А, не кликается. Вторым общеизвестным таким аргументом является то, что не прививки помогли побороть инфекционные заболевания, а улучшение качества жизни. Очень наглядная диаграмма. Вертикальная черная линия демонстрирует время, когда начали вводить массовую вакцинацию. Это от кори в США, от 50 американских штатов. Чем интенсивнее цвет, чем ближе к красному, тем больше уровень заболеваемости на 100 тысяч. Вводится прививка. Смотрите, что происходит. Он приближается к нулю. То же самое с полиомиелитом. Животрепещущая тема нынче. А, вот, смотрите, вводится. И здесь <кười> пустота. <кười> Связано с качественной жизнью. Ладно. окей, окей, без проблем. Любимая <кười> тоже. <кười> Любимая тема любимого раздела. КПК, вакцина паразит Круснуха в Америке, Англии называемая ММР-вакцина, вызывает аутизм. Это неправда. <свят> вот этого товарища, у меня проблемы с именами. Эндрю Уэйкфилд его зовут. Значит, он в 199 году выпускает в журнале Ланцет статью о развитии аутизма у детей, которым сделали прививку ММР. Вот это КПК. Значит, данные достоверно вроде как выглядят, те же темы, кстати, что с гомеопатией, на самом деле, вроде все похоже на правду. Начинается массовая паника, Там, капец какой-то, люди начинают отказываться от вакцинации, ну, аутизм, при этом как бы те случаи аутизма, которые он отписывал, они не похожи на типичный аутизм настоящий, но вот все равно он есть, значит, народ начинает массово отказываться от вакцинации, начинается массовая истерика, в 2008 году 10 лет потребовалось для того, чтобы лишить этого господина медицинской лицензии за подделку результатов эксперимента. Вот. Ладно, окей, если бы он подделал, может, он Славы хотел какой-то. У него был совершенно четкий личный интерес. Перед тем, как опубликовать в Ланцете свою статью, он подал патент на свою собственную разработанную ММР-вакцину, другую типа, которая не вызывала аутизм, естественно. Во-вторых, Во он подал патент на экспресс-тест на выявление вируса кори в крови для домашнего использования. И в 1999 году должен был состояться, через год возле этой статьи, состояться уже массовый старт продаж вот этих вот вещей, новой вакцины и нового экспресс-теста. Но его не состоялось, к счастью, он был полностью развенчан, этот миф. Его решили навсегда медицинской лицензией, он там судится, но колесо пропаганды, собственно, было уже запущено, до сих пор отказываются люди массово от вакцинации, вакцины КПК, что приводит к вспышке заболевания, и ВОЗ, которая в начале 90-х годов заявляла, что мы поборем корь к 2010 году, у них были такие планы, что на планете Земля не осталось кори вообще. Вот. Они сначала подвинули этот срок до 2015-го, а сейчас они вообще боятся какие-то прогнозы давать, потому что я вам покажу график. 2014 год, вот это жирное красная просто вообще разрывной вспышка заболевания в Америке именно на поле. То есть они никогда этого не видели. Смотрите, вот предыдущий, 2001 год, 2013 год. И все рвануло после прошлом году это корь, и уже в 2015 году, конечно же, не может идти никакой речь. Вот, а а с моря, чем это связано с, а, от с отказом привод? от вакцинации? У них просто процент вакцинированных стати... уменьшился статистически, упал. Именно в 2014 году. А, Упал раньше, в 2008 году было не все так плохо, почему-то вот именно набрала популярность после 2008 года эта тема, и вот он чуть-чуть ползет, ползет, ползет вверх и выпрыгивает в 2014. Ну, у народа шок, они не успевают этот диагноз ставить. В Англии было чуть раньше. Статья-то вышла в Англии, и у них была вспышка в 2008 году, у них вообще очень массово было. Вот. А в Америке вот именно такие данные. Вот. Ну, собственно, по-моему... А товарища-антепривычники называют их мучеником, что он за науку пострадал и получил. А, второй момент. Люди очень боятся страшных слов, типа «формальдегид», «алюминий», «ртуть». «Формальдегид, алюминий, тут есть в прививках?» Да, это правда. Я не могу с этим поссорить и обманывать вас. Но, как всегда, есть момент. В вашем организме, за то время, пока я тут вещаю, выработалось формальдегидов больше, чем вы с любой прививкой получите, в принципе, вообще, когда-либо в жизни. А, алюминий есть в прививках, токсичный, в чистом виде для нервной системы, но в прививках он-то не в чистом виде, в виде основания. И используется исключительно для привлечения лимфоцитов вместо воспаления для развития местной воспалительной реакции. Быстрее иммунная система реагировала. Ртуть есть, была точнее, связывали в том числе развитие аутизма с наличием ртути в вакцинах. Ртуть там была в составе так называемого тиомерсала. Это консервант для вакцин. В чем был его плюс? Можно было из одной банки вакцинировать несколько человек, то есть брать банку на несколько доз что удешевляла себестоимость вакцины, и за одну дозу надо было платить меньше, чем там, за несколько. Можно было одну банку на 10 детей купить, там, на 20 детей. Там есть атом ртути, который в организме, то есть он, мало того, что там в пересчете на килограмм токсическая доза намного меньше, там очень сложно как-то вообще подействовать на нервную систему или на что-то другое, он в организме сразу же распадается на этил ртуть. Там, на другой метаболит. А ртуть она не накапливается в организме, она выводится полностью. Там, 30 дней они дают, совсем-совсем-совсем не было у новорожденных детей. 30 дней на выведение вот этого э, метаболита. В отличие от метил ртути, которая накапливается. И знаете, где есть метилртуть? В морепродуктах. Но ну, вы что-то не отказываетесь? Отсюда? <смех> <смех> вот. И вот в девятом году, после вот той самой статьи, он подался панике и исключил диамерсал из, ну, запретил использовать в качестве консерванта в вакцинах, что привело исключительно к тому, что люди в бедных малообеспеченных странах вынуждены платить больше за одиночные дозы вакцин. Ничего ну, хорошего не сделала. Каждый год аргументы меняются. Я вот рассказала да, все правда, но, да, правда, но, там или нет, неправда. Я встречала такие безумные идеи. Там есть обезьяне почки, клетки. Там есть абортированные, типа эпителии абортированных младенцев, на которых выращиваются вирусы и потом вам вводятся. И вообще, прививки это яд. Каждый год меняются аргументы, правдивость их то увеличивается, то уменьшается. Наша с вами задача, это вот тот скриншот с Гугла, чтобы на первом месте стояла нормальная, хорошо рассказанная информация. Чтобы человек мог получить э, две стороны одной медали и решить, что для него лучше. Вот. Я считаю, что голос интеллигенции врачебной должен звучать громче и развенчивать есть. Я надеюсь, я сегодня чуть-чуть а, вам в этом помогла. А, у меня практически все. Помните, пожалуйста, что ваше здоровье, оно в ваших руках. Берегите себя и никогда не болейте. И еще, у меня в тизере было про Манту. Манту можно мочить. С удовольствием отвечу на вопросы. Да, пожалуйста. Кому может быть выгодно вот это разгоняние форсаж ересия о том, что вакцина Производительный была? Я вопросы это к себе задавала неоднократно, и есть даже несколько исследований. Знаете, вот у меня нет вот чего-то конкретного. Я знаю, почему это происходит, вот почему люди склоняются к этой точке зрения, почему они начинают так думать и двигаться, то есть общаясь с противниками ВИЧ, там, с ВИЧ-диссидентами, общаясь с противниками вакцинации, они как бы считают, что они благую идею несут в общество, в мировой заговор, а мы, рассказывая правду, мы можем его остановить. То есть у них исключительно вот, практически у 98% повернутость на вот эта идея блага всеобщего, что мышь обман должны вскрыть, мы же должны быть все здоровы. Так это как бы одинаковый мотив. А, сейчас, одну секундочку. Вот, а, при этом а, они, а, как это сформулировать, информации в интернете на этот счет почему-то больше. Вот, ну смотрите, вот у Уэйтфилда был совершенно материальный интерес. Да, ну, при этом он как бы авторитетный ученый, авто, опубликовавшийся в авторитетном журнале. Вот. И почему бы, как бы ему и не верить, да? Вот если сейчас там возьмет кто-то, не знаю, Хокинс, опубликует какую-то мракобесию, ему то ну, все равно поверит сейчас людей, что авторитет. Вот. И, Информации в интернете больше, соответственно, вот это, знаете, как геометрическая прогрессия возрастает. Ты начинаешь гуглить прививка это, ты такая, ну прививка это я. Просто паники он uh -huh. изв... пишет. Я Но просто... На точечные вбросы, они откуда вообще? Кто их может... Uh, генерировать pourquoi, Генерировать Lageチеты могут люди, людей... или... дети меня, которых Verified. заболели после вакцинации. Понимаете? Очень сложно переспорить человека, который говорит, то мой ребенок получил тяжелые неврологические осложнения после АКДС. Она клюшно клюшна, дифтерийна, вот. ну, дальше она вот как-то распространяется. И реально, вот конкретного ответа у меня нет даже на этот вопрос, хотя я его себе регулярно задаю. Почему? Это, кажется, это, по это сенсация. Всегда Возможно. Что Столько, угу. этому не ну, да, это в новости. Сегодня в мире выжило в Да, да. Вы, вы, вы, наверное, правы, потому что это же против системы. И И тут такой Никто не то, да. Знаете, канал добрых новостей. Его не бывает. Там. Сегодня не заболело столько людей. Вы совершенно правы. Скорее всего, это тоже один из мотивов. Спасибо. Да, да, да. Ну да. Сегодня не заболело тысяча людей, это не сенсация. Да. Важно а, да. а, вопрос. Да. Почему все ваши графики, это что происходит в США? Потому все что в... у них нормальная статистика. Ну, хорошо, у нас тоже есть какая-то статистика. Почему? И, Почему? Ладно, даже если не статистика, а, здесь в Украине созвонили себе достаточно качественную вакцинацию и дорогую и так далее. То есть США это одно, а мы это другое. В смысле в том, что. Деньги, вакцинация, все-таки это дорого. Правильно? А, вакци... Сделать вакцину а, в 10 вопрос, раз да, дешевле, да. чем лечить заболевания, которые э, вызываются возбудителем. Ну, То просто... есть и государству выгоднее привить, чем потом в 10 раз дороже лечить. А, не давай. факт. Да. Почему? Ну, кто за таблетками стоит? Я говорю про государство, <с а <с не про фармкомпанию. Государству нужны здоровые люди, рабочая сила. И... Ну, и... Давайте я отвечу ну, на как вопрос, как ну, типа в хронологическом порядке. Во-первых, почему статистика из США? Потому что у них, в отличие от нас, статистика настоящая. Возможно, это вот сейчас чуть-чуть будет длиннее, чем вы ожидали. Я вам приведу пример. Во-первых, из частных не на диктофон, не на камеру разговоров с педиатрами, некоторые говорят цифры, у нас на участке привито 10% детей. Вы представляете, 10 детей, из них привито один. Это очень мало, это нельзя показать никому. А, Во-вторых, а, прихожу в больницу, открываю карточку, надо была справка там или что-то. А, значит, число совершенно какое-то левое, моя карточка личная, это вот то, что я видела, трогала своими руками. У меня не было в больнице в тот день. Запись, температура 36,6, давление 120 на 80, пусть там по 65, проведена вакцинация АКДС, у меня не было в больнице в этот день. Число конец декабря. Статистические отчеты надо подбивать. Я не вакцинирована в 16 лет, от АКДС. Ну, да, вот это, так обычно. Понимаете? Вот так делается в нашей стране э, со статистикой. Поэтому статистика США. Вот только по Почему? что я им доверяю, нашим я не доверяю. Хорошо, а качество вакцины. А что вы имеете в виду под качеством вакцины? Ну, есть, а У нас вакцин украинских э, точно не скажу. Но как бы, то, что покупается, в принципе, оно нормально. А последняя, последний скандал с полиомиелитной вакциной, которая... Отличный вопрос, сейчас, одну секунду. Все вакцины, которые приобретаются, они как бы сертифицированы. И если они покупаются у нормального производителя по нормальному тендеру, в принципе, сейчас нормальная ситуация по этому вопросу. Вот последние пару лет там все в порядке. И приезжают они хорошие, но с ними тут может произойти беда. Их могут плохо хранить, их могут там неправильно перевозить, транспортировать, неправильно колоть. То есть низкая квалификация среднего медперсонала, который за это отвечает, и врачей. И вот тут они могут испортиться. Но закупочно они у вас хорошие. Как да. Себя... Да. Как действительно... Если вы не доверяете поликлинике, лучшее, что вы можете с собой сделать, это купить вакцину. Сейчас только вы производители Это великобританские вакцины комбинированные для детей, я имею в виду. Вот. И для взрослых, там ангипатит В в том числе. Они и в нормальной аптеке. Аптеки за этим, поверьте мне, следят намного жестче. Я работала в аптеке. Я не знаю, в школе говорят сделать прививку. Вы можете спросить, у вас есть на это право ну, ну хорошо, но все у нас такие фразы разрушаются, некоторые нет, Я не уверена даже, что и сам врач может рассказать о качестве этой вакцины. Поэтому я здесь. Вопрос сегодня можно? Какие практические моменты? Я вам сопередствую среди некоторые из них много путешествуют в таком числе. Какой смысл, он будет, допустим, уезжая в Индию на 2-3 месяца, обголоть свою пятую точку много раз? Э, Во-первых, ну, не, надо, надо, да, не, всем... <свят> не надо обколоть. Не надо обколоть. На сайте вот… Или вот, же в Африку, допустим, вот, люди, которые э, а, они точно знают, что это Я кожурой поняла кожурой. вас. Да? Да? вас. А, Во-первых, смысл есть. А, я просто не знаю, кто как, но я предпочту не заболеть, чем потом там умирать или просто <свят> долго и <свят> тяжело лечиться. А, смысл есть. Потому что вы взрослый, и если вы путешествуете в Африку, наверняка вы уже там не пятилетний, не двухлетний ребенок, вы прошли тот период интенсивной вакцинации, на сайте ВОЗ существуют конкретные списки под конкретные страны. И там не надо обколоть, там не миллион прививок. то есть вы не должны колоть себе все подряд. Вы заходите на сайт ВОЗ, выбираете страну, и там пишется конкретно в данной стране, есть опасность заболеть конкретными заболеваниями, их обычно не больше двух трех, вам не надо себя накалывать всем подряд, вы, вы, вы, вы выбираете вот те прививки, покупаете, достаете вакцину или идете к врачу говорить, я хочу, вот сделайте, я уезжаю, или можете в посольствах даже, даже есть такие схемы, я о них слышала, сама не делала, но слышала обратиться, я хочу уехать, я хочу сделать, есть, <связательно> все подряд сольском, не надо. В сольском, в в чтобы... <связательно> а вы сольства страны, куда едете? Они должны вам подсказать, потому что это в том числе их работа. А, а следующий момент такой да. встречный вопрос. Вот, все взрослые люди, это вот, не только мои моих соседей, возник вопрос по поводу вот гепатитов. Да? Что, что еще стоит взрослому человеку вот сейчас, допустим? В нашем возрасте, от чего стоит еще вакцинироваться? А, смотрите, у нас уже пришел а, да, с гриппом там интересная тема, это очень тоже так еще 15 минут надо рассказывать, а, потому что там каждый год меняется штам, они мутируют, и это предугадать сложно, это как погода, а погода 50, -50 на 50. Вот. А, насчет yeah. того, смотрите, ну в принципе да, тут все взрослые, тут, э, наше поколение еще не прививалось гепатитом В, то есть я вам строго recommended сделать прививку от гепатита В. Это обойдется вам около 200 гривен за три прививки. Mm -hmm. Все выходим mm -hmm. к стоматологу рано или поздно кого-то будут резать, кого-то не будут, зачем mm -hmm. вам эти риски? А по поводу гепатита В, если человек есть носитель, то Не нужно. Уже не нужно я не веду, я не знаю. А, делайте. а, да, кстати, отличный вопрос. Перед вакцинацией гепатита В всегда делается антитела к антигену. Всегда. Просто так вы не можете сделать. Вы можете, но это очень плохо. И если вы являются антитела к гепатиту В или антигены гепатита Б, уже прививку не нужно делать, ваш организм уже вот инфицирован так или иначе. Можно хуже сделать. А, да, конечно, будет только хуже. Ребят, я думаю, что, наверное. Ты, Глеб, я тебе расскажу в личность.. О! С полиэмилитом какая тема? Во-первых, в которой дети заболели, там два ребенка надо закопать, они не привиты были. Это важный момент, они без прививок. Второй момент. Я даже не знаю просто как кратко. Очень быстро. От полиомилита есть две вакцины. Есть вот эта живая, то, что я говорила, розовые капли. Есть инактивированная, она в шприце в мышцу. Живая плоха тем, что вызывает вакцин ассоциированный полиомиелит. Очень редко, но может потенциально. Хороша тем, что вызывает местный кишечный иммунитет, а полиомиелит передается пекарно-оральным путем с грязными руками в рот. И когда вдруг совершенно там, с немытыми руками ребенок заражается вирусом полиомиелита, он уже у него на стадии кишечника останавливается и не выходит. Соответственно, в окружающую среду, в канализацию не попадает. В 2002 году ВОЗ объявила Украину страной, свободной от полиомиелита. В том же году был пересмотрен календарь, и теперь нас, вот всех с вами, прививали три раза от полиомиелита, все три раза розовыми каплями живой вакциной в рот. Теперь делают первые две прививки укол, а третью вот эти розовые капли, потому что полиомиелит типа нигде не э, циркулирует. При этом э, уровень вакцини... э, вакцинации и вакцинированности населения упал, как мы с вами уже выяснили, э, и вот этот вот полиомиелит, он э, мутировавший дикий из вакцины, и вот это проблема потому что он реально из вакцины, это признают даже санитарные врачи. И, скорее всего, он связан с низким уровнем вакцинации. Или, например, с ситуацией, когда мама отказалась от первых двух прививок ребенку вот этих инактивированных, а третью ему по-тихому сделали в школе. Ну вот, например, так, такой момент, возможно. И он пошел вот в окружающую среду. То есть вот так вот облажалась Украина со статусом свободной от страны. Сейчас мы лишены его. А может, все-таки 10 раз? Да. Какие придетики себе делала, привод, которые обяз... обязательно делаются? Все по календарю. А, помимо них ничего. А, причем болело.